Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Сезон кабачков открыт, и я хочу поделиться с вами рецептом, которому меня научила моя знакомая из Испании. Все предельно просто. У кабачка срезать края и разрезать его вдоль пополам. В таком виде закинуть кабачок в кипящую подсоленную воду. Варить под закрытой крышкой почти до готовности, после чего откинуть на салфетке. Когда кабачки остынут, вынуть из них семена. Фаршировать кабачки я буду необычной начинкой. В тунец вбиваю яйцо, вливаю немного сливок, сметаны или майонеза. Приправляю сушеными травами. Все перемешиваю до однородного состояния. Также засыпаю в полученную массу панировочную крошку и немного тертого сыра. Наполняю кабачок этой начинкой и отправляю в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. сочетание тунца с кабачком мне кажется очень удачным. Я поблагодарила свою знакомую за этот рецепт. Надеюсь, он придется по вкусу и вам. А я вам говорю, бон аппетит и абьенто.